Да начнется фарм. Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, вы подлетали к кому-либо-рарнику когда-либо, или хотели убить ворлдбосса, галеона, шазлости, рухмар, ундасту или налака, а в этот момент вы уже видели либо труп, либо его просто-напросто убивали перед вашими глазами. У меня есть простое решение этой проблемы, и это решение будет на текущий момент продемонстрировано. Как мы прекрасно знаем, в рамках одной учетной записи а, можно создать много разных аккаунтов, посвященных World of Warcraft. WoW-1, WoW-2, WoW-3 — это разные учетные записи по wow И, само собой, эти клиенты можно запускать в том количестве, сколько учетных записей у нас имеется. У меня же моя основная учетная запись называется чуточку иначе, чем WoW-1, а вот именно вторая уже учетная запись называется WoW-1. И на этой второй учетной записи под названием WoW-1 были созданы персонажи на сервере Draktar. Это французский сервер, на котором не так много людей в целом играет. И по своей батл-группе он довольно-таки хорош с целью фарма каких-либо вещей. И в этом макросе, который вы видите на текущий момент, который будет использоваться для инвайтов, прописаны ники тех персонажей, которые находятся у меня рядом с определенными world боссами. На текущий момент по world боссам я фармлю... Галеона, Ундасту и Налака. Сегодня на стриме фармил, и вот шаман остался последним персонажем, я решил реализовать его для видосика. Как уже было сказано ранее, сервер французский, европейский. И с целью того, чтобы запустить европейский второй клиент, нужно поменять язык. Язык меняется в папке vtf в файле config. Если его открыть с помощью любого текстового документа, изначально там будет ru.ru. -ru. Нам же нужно прописать yen.us. С целью того, чтобы можно было с помощью WoW.exe запустить второй клиент, на котором будет английский текст, английская озвучка, и чтобы нас вообще пустило в игру на эти французские сервера. Вот они, три персонажа. Галеон, Ундаста, Налак. Пробная учетная запись, триальная, неоплаченная. Оплачивать ее ни к чему абсолютно можно. Спокойно играть персонажами до 20 уровня, не оплачивая игровую учетную запись. Мы это знаем прекрасно. Я создал «Союзные расы», и позакидывал их в разные точки в Пандарии Галеоновский персонаж сидит рядом с Галеоном Ундастовский рядом с Ундастой А Налак рядом с Налаком Целью того, чтобы персонаж оказался на Острове Грома Его туда нужно присумонить Нужна помощь знакомого человечка Ну и давайте начнем делать все эти манипуляции Захожу на персонажа Галеоновского Да начнется фарм Галеон на месте, и это не может не радовать. Само собой, а где же ему еще быть? Ведь это время Хроми. Никто не фармит ворлдбоссов Пандарии во время Хроми. Мы знаем, что спаун Галеона 15 минут, поэтому нам просто-напросто никто не помешает сделать это на многих персонажах. Сейчас начнется магия. С основной учетной записи я нажимаю «Макрос» с целью того, чтобы заинвайтить этого персонажа к себе в группу. Тут же я просто-напросто принимаю этот инвайт. Далее... На этом персонаже, или на основном персонаже, абсолютно без разницы, я включаю режим синхронизации. На другом персонаже его просто-напросто нужно принять. Тут я принимаю режим синхронизации. Вау, Галеон воскрес! Вот это да. Просто-напросто я синхронизировался с французским этим сервером и перенесся на него. Как мы знаем, во времени хромия наш левел занижен. И если я условно сейчас пулю галеона, то я буду наносить ему очень мало урона, а он меня просто-напросто убьет. Происходит магия. Прыгаем на ракету. Или на любого другого двухместного маунта, вообще без разницы. Як, мамонт, можно использовать хоть что. И ливаю из группы. Покинуть. Происходит небольшая магия, мы ждем пару секунд. Спрыгиваем и бежим пулем Галеона. Мы остаемся в том же самом слою. Нам никто не мешает, как мы уже выяснили. И Галеон получает полный объем дамже. Умирает за несколько секунд. Кидаем монетку, лутаем Маунта. Не повезло. Повезет на следующей неделе. Идем дальше. Так как у меня уже есть Маунт Ша, я просто-напросто его пропускаю Ша злости и лечу на Ундасту. Подлетев, я уже заранее, конечно, перезахожу на того персонажа, который тут на ракете сидит Ундасты. Жму макрос на инвайт, в котором прописаны три никнейма. Альта принимаю инвайт. того же окна. Помогу, хотя и с этого. Включить режим синхронизации. Приму его уже на другом, просто-напросто окне Warcraft. A. Принимаю. Отлично, вижу своего шаманчика мейна. Шаманчиком мейном прыгаю на ракету, покидаю группу, прыгаю с ракеты и быстро-быстро бегу до Ундасты. Иногда бывает слой тут ломается и просто-напросто происходит небольшая ошибка, то что Ундаста может совейдиться даже при пуле. Сегодня было такое на стриме, это было довольно-таки интересно. Но самое главное быстро добежать и успеть ударить. Хундасто убито, кидаем монетку, лутаем маунта. Не везет повезет на следующей неделе. Завершение моего фарма world боссов это налак. Я прибежал уже к налаку шаманам. Жму макрос на инвайт. Таким образом, инвайчу персонажика с другого сервера. Принимаю, само собой, этот инвайт, включаю режим синхронизации. Могу включить как на той записи, так и на этой. Но в рамках видосика включу здесь, почему бы и нет. Режим синхронизации успешно сделался. Налаг появился, вы видели его труп. Так быстро он не резается у налага, динамичный спаун от 10 до 20 минут. Он довольно-таки немножко неприятен в фарме. Прыгаю на ракету. Те же самые действия абсолютно. Покидаю группу. Прыгиваю с ракеты. Бегу до налака. Обидно, что он наверху находится. Приходится камеру вверх задирать. Подхожу к нему, бью его и, конечно же, лутаю маунта. Да? Не везет. Повезет на следующей неделе. Правильно? Правильно. Уверен, этот способ сэкономит вам кучу времени. Давайте рассмотрим самый негативный тайминг, который вообще, в принципе, возможен. Например, мы не успеваем на Галеона, его убили. Нам его ждать нужно минут 15. Далее мы летим к Ша, это еще минутки 2-3, пока мы летим, и мы условно опять на него не успели, нам опять не везет. Спаун у Ша от 10 до 20 минут, само собой. Рассматриваем самую инициативную ситуацию, то есть это еще плюсом 20 минут. Суммарно уже где-то выходит ну, минут 40 почти. Потом мы летим до он даст, это еще минутки 3, потом мы ждем спавн он даст, это еще минут 15, так это уже суммарно где-то примерно 60 минут получается, а потом мы летим еще к налаку, и таким образом пока мы летим, это еще минуты 4, а потом его спавн еще, это от 10 до 20 минут, то есть в итоге суммарно на фарм 4 боссов в пандарии можно максимум потратить 90 минут, это очень много, за 90 минут Пользуясь этим методом, можно выформить боссов на шестерых персонажах. То есть мы убиваем Галеона, летим дальше. Ну, допустим, к Ша вы будете лететь, я не делаю этого, потому что маунт у меня есть. Потом там летим к Ундасте, потом к Налаку. И в целом, да, этот процесс занимает примерно 15 минут. Я на стриме летаю Галеон, Ундаста, Налак и трачу где-то минуту. 12-13, мне приходится ждать спавангалеона немножко. Я, само собой, закину ссылочку на запись стрима, чтобы вы могли глянуть вживую. И да, я там сижу, немножечко отвлекаюсь на что-то. То есть мне хватает времени с целью того, чтобы полностью сделать этот цикл. И даже немножко свободного времени остается. Так что думайте. Я же, само собой, рекомендую пользоваться этим способом, потому что... А почему бы и нет? это экономия времени... В несколько раз. Это реально круто. Чем быстрее фармишь маунтов, тем больше маунтов получаешь. Такова логика. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!